В подростковом возрасте ко мне пришла сущность, лица которой я не видела, по ощущениям мужского пола. Сущность была одета в черный плащ с капюшоном, который закрывал лицо, он меня обнял. И у меня было ощущение дома и полного принятия себя. Какое ощущение, я обняла пустоту и стала ею. С того времени пыталась найти в интернете образ сущности, не находила. Повторно она приходила, но я ее все время ищу скажите, что сделать, чтобы понять куда двигаться, чтобы найти ее. Коллега, ну вот это вот очевидно та, тоже та самая часть, которая является вашим защитником, вашим обережником, вашей силой. Возможно, каким-то вашим первопредком лиц они не показывают, потому что а, вычислят, проблемы будут и у вас, и у них. Да? А, то, что вас поддерживают и оберегают, этот приход был как поддержка, а возможно, как напоминание, что вы не один. Вы двигаетесь в правильном направлении, раз уж вы пришли в школу и начали заниматься магией, с подросткового возраста, я так понимаю, много времени уже прошло, это значит, что вы в правильном направлении двигаетесь по направлению к ней, к соединению. Иногда наши защитники не могут приходить к нам постоянно. Бывает, что они могут прийти только к нам раз в жизнь. Например, умершие родители перед тем, как уйти на следующее воплощение, иногда получают право заглянуть в жизнь своего ребенка. Иногда. Это тот, кому вы не безразличны. Если вы будете о нем помнить, вы всегда будете держать ментальную связь. Чем дальше двигаетесь, тем крепче она будет. Главное, не забывайте о ней. Чем больше работаете со своим сознанием, тем больше силы будет вливаться в эту ментальную связь. И придет в один прекрасный день такой момент, когда вы услышите этого визитера и узнаете кто он. Потому что связь будет немножко более крепка, чем была тогда все возможно. Не знаю кто это был, но то, что это ваше добро, это ваша сила и поддержка, очевиднее всего.